Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова. Я исполнительный директор компании RealProject. И сегодня мы говорим о 8 трендах в перепланировке квартир. Эти восемь перепланировок стали трендами вовсе не потому, что они какие-то престижные и повышают статус владельца в глазах гостей. Суть каждого из трендов в удобстве и пользе, которую перепланировка может приносить жителям квартиры каждый день. Возможно, не всегда есть смысл ломать голову над собственной уникальной идеей перепланировки. А вместо этого используют проверенные решения. Вдруг какое-то из них подойдет и вам. Давайте разберем каждый из восьми трендов на примерах реальных перепланировок. Начнем с наиболее устойчивого тренда, который не выходит из моды уже несколько лет. Кухни-столовые до сих пор остаются одной из самых популярных перепланировок. Связано это с тем, что люди, как правило, большую часть времени проводят на кухне, а не в комнатах. Более того, сейчас сами застройщики проектируют кухни-столовые в европланировках квартир. Что касается внутренних изменений в тренде, происходит отход от больших кухонных зон в пользу увеличения площади обеденной. Люди уже не так много готовят еду сами, сколько заказывают или едят вне дома. При этом обеденную зону используют больше для отдыха и приема гостей. Также в последнее время поступает много запросов на перепланировку с устройством кухни-ниши, которая может занимать всего 3 квадратных метра, а смежное помещение более 30-40 и давайте сразу с вами рассмотрим пример организации кухни-столовой. У нас в исходном варианте двухкомнатная квартира, общей площадью 103 квадратных метра. При этой площади кухня у нас всего лишь 14,8 квадратов, а площадь коридора на минуточку 29,6 квадратных метра. Странное соотношение. В результате перепланировки кухня у нас уезжает в совершенно другую часть квартиры и организуется кухня-столовая на площади коридора и жилой комнаты. То есть общая площадь кухни-столовой становится 26,5 квадратных метров. При этом кухонная зона у нас получилась всего лишь пару квадратных метров. Всю остальную площадь занимает уже обеденная зона для отдыха собственно, самих э, владельцев квартиры. Хочу обратить ваше внимание, что кухонная зона у нас располагается над площадью коридора, что не нарушает правила расположения помещений с мокрыми процессами. В то время, как есть запрос на общее помещение для всей семьи и приема гостей, параллельно существует тренд на создание приватных зон. Прежде всего, это мастер спальни, откуда предусмотрен единственный вход в личный санузел и гардеробную. Так хозяева могут в любой момент оказаться в своем островке спокойствия и расслабиться, даже если в остальной части квартиры в самом разгаре вечеринка. Ну и сразу с вами рассмотрим на примере. В исходном варианте у нас двухкомнатная квартира с двумя санузлами, которая имеет выход в общую зону, в коридор. В результате перепланировки получается, остаются те же два санузла, один с выходом в общую зону, в кухню-столовую, а второй у нас становится приватным. Он у нас организуется путем расположения его на площади коридора и на площади бывшего санузла. Но выход из санузла уже идет в комнату, в жилую комнату. Кстати, в связи с отменой санпина 2645. в принципе, теперь не важно, какое количество санузлов есть в квартире и куда они имеют выход. То есть, если раньше мы не могли делать выходы в кухне, кухне-столовые, то на сегодняшний день выход может быть и в кухню, при этом в квартире не обязательно должен быть второй санузел с выходом в общую зону. То есть, это такой классный лайфхак, который позволяет сделать планировки квартир еще более удобными и функциональными. Застройщики продолжают устраивать огромные и длинные коридоры в квартирах в 15, 20 да, и в 25 метров. Возможно, когда-то у людей и был такой запрос, но со временем выяснилось, что большая часть площади огромных коридоров в новостройках на практике не используется. По сути, покупая квартиру, люди платят за бесполезные квадратные метры. К тому же такие коридоры могут напоминать пещеры. Естественное освещение туда почти не проникает, поэтому всегда нужно оставлять включенным искусственный свет, чтобы не заблудиться. Поэтому стало популярным расширять другие помещения на площадь коридора. Так, чаще всего увеличиваются санузлы кухни, а иногда отводят часть коридора для создания общей зоны в квартире. При этом оставляют только маленькую прихожую. В этом примере у нас двухкомнатная квартира общей площадью 72 квадратных метра где кухня была площадью 15 квадратов, коридор 17,3 квадрата на минуточку, да, практически больше на пару квадратов, чем кухня. И в результате перепланировки у нас организуется кухня-столовая на площади коридора. То есть мы абсолютно избавляемся от длинного темного коридора и получаем светлую кухню-столовую общей площадью 29,8 квадратных метров. Вот такая вот классная перепланировка получилась в результате того, что мы просто рационально использовали площадь коридора. Один из трендов в современном дизайне интерьера – это свои гардеробные в спальнях и детских. Плотяные шкафы, которые продаются в мебельных магазинах, часто нельзя гармонично вписать в интерьер. И в результате, помимо площади, которую занимает сам шкаф, он также мешает использовать площадь рядом с ним. К тому же, одному шкафа зачастую не хватает, приходится устанавливать еще. В итоге шкафы просто могут поглотить половину комнаты. Отдельные гардеробные решают эту проблему, они вмещают в себя значительно больше вещей, чем шкафы, а также дают возможность с максимальной пользой распорядиться площадью спальни или детской. И рассмотрим сразу следующий тренд. Не во всех санузлах есть достаточно места, чтобы поставить стиральную машину. Не говоря уже о сушильной машине, местах для хранения белья и хозяйственных принадлежностей. Так, вместо расширения санузла появился тренд на отдельное помещение по стирочной где можно предусмотреть все, что я описала, и даже выделить место для глашки и сушки белья. Это решает проблему, когда хозяева вынуждены сушить белье в спальне, гостиной или коридоре. В результате воздух в этих помещениях становится слишком влажным и тяжелым, а перед приходом гостей все еще мокрое белье приходится прятать куда-нибудь в шкаф. Отдельное удовольствие это сушка белья на лоджии в холодное время года, где оно довольно быстро становится каменным. Теперь рассмотрим оба тренда на примере перепланировки. У нас двухкомнатная квартира. В результате перепланировки образуются две гардеробных в спальне и в детской. Причем в спальне она у нас достаточно просторная, где поместится и сезонное хранение вещей, и различные постельные принадлежности, и собственно одежда повседневная, которая у нас носится. Также в квартире есть два совмещенных санузла, и благодаря тому, что один санузел мы увеличим за счет площади гардеробной и подсобного помещения, которые к ним примыкают, и он по себе становится достаточно большим и позволяет второй санузел переоборудовать в постирочную, где уже располагается сушильная машина, стиральная машина и места для глашки. Многие дизайнеры сейчас руководствуются принципом, что грязные и чистые зоны квартиры должны быть изолированы друг от друга. В том числе этот тренд касается устройства помывочной для собак в прихожей. Она выглядит как душевой поддон и обычно его скрывают в нише, которая внешне похожа на встроенный шкаф. Так, после каждой прогулки собака не нужно мыть санузел, а заодно и половину квартиры. Ну и давайте посмотрим с вами, как это выглядит на примере. Помимо встроенных шкафов, которые используются для хранения одежды, сразу при входе организуется встроенный шкаф с душевым поддоном, как раз-таки для того, чтобы можно было помыть своего питомца после прогулки. Кстати, на примере перепланировки этой квартиры можно увидеть, как прослеживается тренд больших коридоров, а точнее то, как от них избавляются. И здесь наши большие коридоры... Послужили местом для организации постирочной и совмещенных санузлов. В изначальном варианте был всего лишь один небольшой туалет в этой квартире. Когда во время перепланировки появляются помещения гардеробные, детская и общая зона, у спальни остается единственная функция. Это помещение для сна, а значит, оно может быть минимальной площади, которая достаточна для установки кровати. Для спальни сейчас, как правило, выделяют всего 8-9 метров квадратных. И вот как раз-таки пример, где у нас однокомнатная квартира, и в результате перепланировки отдается предпочтение кухне-столовой. То есть мы занимаем часть комнаты, кухня-столовая у нас получается на площади кухни и части площади комнаты. И остается всего лишь 9 метров квадратных для жилой комнаты, в которой у нас помещается исключительно кровать и туалетный столик. В последнее время все больше людей выбирают удаленную работу. Отсюда много запросов на создание в квартире рабочей зоны. Это может быть полноценный кабинет с библиотекой или часть жилой комнаты, в углу которой компактно размещают столешницу для компьютера и стеллажи для документов. В нашем примере в результате перепланировки произошло деление лоджии на две части и объединение помещения лоджии с помещением комнаты. Одна у нас часть прилегает теперь к спальне, вторая к детской. И там и там на площади бывшей лоджии разместились два рабочих места. Одно для детей, второе для взрослых. Из восьми трендов перепланировки, которые мы разобрали, вырисовывается общий тренд. Когда у одного помещения есть четкое назначение. Спальня для сна, постирочная для стирки, гардеробная для вещей, кабинет для работы. Только кухня-столовая совмещает несколько назначений. Готовка, прием пищи и отдых. Но задача у нее все равно одна – это место единения людей, которые проживают в квартире. Квартира, где каждое помещение приносит жильцам максимум пользы, сегодня ценится на рынке недвижимости гораздо выше, чем квартира с большим количеством жилой площади по документам. Тем не менее, остаются собственники, которые отказывают себе в удобстве проживания ради этих самых цифр в документах. Хотя в реальности они уже давно не делают квартиру более привлекательной. Времена изменились, и теперь мы сами можем выбирать, каким должен быть наш дом. Они а не подстраиваться под то, что уже есть. Для этого и существует перепланировка. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!